Зачем ты меня снимаешь? Я не тебя, я не рыбу снимаю, которую ты отпускаешь. Какую вон Вон карп, вот он, смотри, вот он. плавает карп, это вода, речка. Да, да, да. Видишь, лови, бери. Да, вот он, задрач, это задрача. Блять, я не могу, она скользкая. А вон он, а вон второй, ай-яй-яй-яй-яй, смотрите. Смотри. Вон еще один. Уже не может. уже. Что ты хочешь? Что ты снимаешь у меня? Есть я снимаю. Я, я, я ж не тебя дома. Я снимаю природу. Дома. природу. Я ты любую с природой. Понимаешь? И вижу какую рыбу ты вот там. вот. Смотри, Бедный карп. Идешь на берег и там встретимся, Ладно. поговорим. Хорошо, Пойдем? хорошо. Да, да. Встретимся и поговорим. Да. Давай-давай, хорошо-хорошо, да, обязательно Обязательно Вау. встретимся Давай-давай Да, никого нет. Интересно. Эй, хозяин! Не удилишь? Да? Давай я приду сюда чуешь? чуть а ты дай. А ты это? А ты переедешь. Так, по дороге. Так, сюда? Да. А, вот а, Вон а, он все он Все, тихо, тихо, тихо. Не так, слухай Мы его не надо его спугать. Так. не Yeah. Oh. А, берегу, да? а, вон он идет, видит нас. А, ну, пошли, мы за ружью, а ну, Пошли. Прошли. Да. Добрый Аккуратно. А вот. да, Да-да-да. Бурма да. Это рыбки, он О, вот, да, и да. Шо, Мороз сядет по вот каналу. Вот нет, это одна вода. А? Одна, нет, одна. -то сеть, лёд. И той там вчера только бросил пушку Что, рыбы нет? Вот только одна щучка и все. С ружьем были? Нет, а? Нет. я думаю, что они там ходят, шукают. Я нашел. нашел? Да. А, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Пули заряженные А что же вы говорите, чтобы без ружья были Заряженная ружна ну, С патроном, патронники Подождите, а у вас до зброя есть? Да, покажите, пожалуйста покажите. Сейчас я принесу Будь ласка Ну вы шпишли Кучовы с ружьем пришли? Вот В Кого вы застраиваете Охраняли кот, еще? Ну да, мало ли, кабарвы. Да, кабани, кабани. уже повыстреливали. А национальный парк не чует, да, у вас, что вы тут с ружьем промышляете? Пулями. пулями. Не пахнет? Не. стрелял, да? Сегодня нет. Дозвью есть на сброю да, Давайте показывать. Зачем вы с оружием? Объясните. Зачем выкинули? Зачем э, сказали нам, что вы без оружия были? Я же бачу, что вы с оружием уходили. А? Зачем обманывать? Объясните. <Свяк> а вот вид <видите>, тишина. <свяк> так. у 36 У-36-26-03. 26 26, 03. Ну все. Здесь официально, как бы проблем нет. Держите. Ее использовали с браконьяцким рудиолова, то получается мне подлежит конфискации. Которая еще была, рыба Вот ту щуку, которая одна, в этой лодке, ее можно выпускать или нет? Ну, Но... уже выпускать она обечаянная не стоит, потому что а, ее, она обечеялась в сети, и на нее она уже в снулом виде, и на нее будет выписан штраф. Одна щука, 340 гривен стоит. Ну, вот выписали штраф и выпустить ее, если она чувствует. Нет, мы должны ее сдать. Она, во-первых, жить не будет, а мы ее должны изъять и сдать по акту приема-передачи. Куда? На фирму Клест. У нас подписан договор с фирмой Клест, где сдаем мы конфискованную рыбу и получаем акт на эту рыбу, которую мы сдаем. И при прикрепляем его к протоколу, и потом материалы отправляются в суд. Хорошо. А если вот сеть просто бесхозная, вот с бесхозной сети можно снять Вы... Выпускать. рыбу. Выпускать. Если Выпускать. она не пораненная, то естественно да. Нужно, да? Да. Если она долго там находилась, обечайная, она потом болеет и болезнь всякие краснуть и так далее. И эта рыба потом может всякие болезни перевести другим рыбам, заражать. Ее надо обечайную рыбу, то есть надо сдавать государству. — Для чего? — Предприятие, оно обычно или реализовывают, но как раньше по правилам, мы сдавали в детские дома рыбы конфискованные, а сейчас, в связи с новым законодательством, мы сдаем на какую-то определенную фирму, которая э, занимается рыбными... — Реализует ее? — Реализует рыбу. — То есть, получается, эту рыбу нельзя сдавать, потому что она является доказательством вины браконьера, браконьера правильно? — Браконьера, естественно. Мы эту рыбу сдаем на предприятие. Нам выписывают акт приема передачи. Мы его присоединяем к этому делу. И это есть доказательство в суде о том, что это был факт, естественно, браконьерства. И выписывается на данный вид рыбы штраф определенный. Согласно такс, установленных постановлением Кабинета Министра. Это вот такой акт приема передачи на это предприятие. Вот клест. Понятно. Это вы... Когда сдавали 30 килограмм? Это 20 числа был составлен ага. протокол на дырочисто, который незаконно выловил 20 карпов и нанес ущерб государству на 6 гривен. И вот эту изъятого, этого карпа порванного, мы завезли 20 штучек, 30 килограмм сдали вот на это предприятие. Понятно. Рома, а что с э, лодкой? Оставил на хранение. Есть документ, что ты ему оставил на хранение, да? До решения суда. До решения суда. Что, опять? Не, ничего. Я хочу узнать. А что ловите? Добрый день. Силикон. Здравствуйте. Силикон. А приподнимите покажите. Да я хочу как раз вы же хотели вы, вы со мной поговорить, я сейчас выйду поговорим. Давай, выхожу. Давай я выхожу. Думаешь, что тебя боюсь, причал, что? Ты Думаешь, я тебе боюсь или что? Ты думаешь, я боюсь или да что? Твой причал уже. А так что, нельзя выйти? Нет, нельзя. А, так вы? ты боишься, блядь? Я боюсь или ты, ты боишься? ты че? Вообще херел. Что Что ты чокаешь? А? Ребят, успокой. Убери камеру, Не да, буду так, я убирать ее. Давай, её. Ну, давай всунь, давай попробуй. Суну, давай. Проверну, давай я пройду и покажешь мне, как ты сделаешь. Хочешь, я тебе полбой этим камнем или нет? На, видишь на что я ловлю? Видишь? Да, видишь? А, ты тоже снимаешь, да? А, а тебе что ли только в бане можно снимать? Я, Камеру ты разбей, вот. да Я все снимаю, ну, да. всех, всех и, да все. Надо, да и всех и все, всех да и все снимаю. ты, ты когда-нибудь за свои слова? Понял? Да. Ну давай, давай, все. хорошо. Вы заметили, как вольготно чувствует себя браконьеры? А почему? Да потому что безнаказанность порождает вседозволенность. Лишность этого браконьера уже установлена. И оказывается, что на него выписан ни не один штраф за браконьерство. Но ему все равно. Он позволяет себе так нагло вести, потому что штраф мизерный. И за один день на реке он 10 таких штрафов отбивает по деньгам. И плевал он на меня и на всех нас. Вот такие люди живут и позорят Маяки, позорят Одессу, позорят Украину. Потому что такая ситуация практически на всех наших водоемах. А разговаривать один на один он отказался. Его удел только на расстоянии оскорблять. Кстати, подельники его тоже идентифицированы. Хоть один и был из них в маске, то, что снимал на камеру, но это ему не помогло. В общем, проблему можно решить с существенным увеличением штрафа за браконьерство. Так как это сделала Беларусь и практически искоренила все это зло. Петицию на имя президента Украины я написал. Осталось вам, друзья мои, показать свои неравнодушие и поддержать меня. Ссылка на петицию в описании к этому видео. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Соля Клехов. Ну а я прощаюсь. До скорой встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.